Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Попался мне тут недавно на глаза гибка одна с рецептами баклажанов. Я смотрел, смотрел, там разные были. И на базе увиденного у меня родился свой вариант. Очень простой, я бы сказал, совсем простецкий, но, надеюсь, очень вкусный. Перечень ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитаете. А сейчас приступим. Для начала надо начистить картошки и отварить для пюре. Естественно, в подсоленной воде. Пока этот процесс идет, займусь соусом по типу баланьеза. Чему по типу он, собственно, сам баланьеза? Да потому что правильный готовится долго. У меня сегодня простецкое было. Все овощи я рублю мелким кубиком. И лук, и сельдерей с теплевой, и какой. И дальше сладкий перец. Но обжарим сначала овощи без сладкого перца. Слишком быстро сок даст, они начнут тушиться, не обжариваться. Для остроты надо еще остренького перца нарубить. Он, я, правда, не слишком острый, поэтому вместе с семечками его буду добавлять. Овощи обжариваем до мягкости. Примерно до такого состояния. И теперь добавляю перец. Сейчас он тоже немножко станет мягче и можно будет фарш добавлять. Картошка между уже сварилась. Сливаю воду. Прежде чем делать из нее картофельное пюре, там немножко постоять без крышки, чтобы вместе с паром лишняя влага ушла. Тогда она больше молока сможет себя впитать, а молоко в пюре вкуснее, чем вода. Так, что у меня здесь? здесь все отлично. Можно говорить фарш, кстати, говяжий совсем не жирный. По большому счету можно, наверное, любой класть, но мне больше нравится говядина в этом деле. Я же все буду сыром закрывать. А он жирный. Но зачем мне лишняя жирнота тогда вместе? Так, соли и черного перца сюда. Сухого базилика и орегано. И немного, буквально граммов, наверное, 100 150 красного сухого вина. Хочу получить такой очень яркий насыщенный вкус. Смотрите, вино частично впиталось, частично выпарилось. Значит, время добавлять протертые консервированные томаты и перемешать. Все пусть томится, насыщается вкусами, ароматами. И я, наконец, займусь картофельным пюре вручь, добавить масло сливочного, взять молока. Да, регулярно мне рассказывают, что от холодного молока картошка темнеет. Не знаю, что за сорт картошки такой, у меня с никогда ничего не темнело. Отлично, можно выкладывать слой. И вот теперь самое время пробовать соус. Сладкий перец, сладкая морковь, лук были недостаточно сладкие, поэтому сахар все же добавлю. А вот с соли, солью, перцем, кислотой тамашек все в порядке. Да. Сейчас все в порядке. Конечно, это не полноценный мишомиль, консистенция не та. Правильно я показывал, ссылочка в углу в описании ролика, не забуду тоже повешу. Но это тоже по вкусу очень неплохо. И второй слой сюда. И баклажаны теперь. Нарезаю кружочками. Выкладывать буду в виде рыбьей чешуи Обязательно посорить чуть-чуть чтобы -чуть. у нас ушли вкуса Немного оливкового масла, ароматного extra virgin. Все, отправляем в руку 190 градусов верхний-нижний нагрев. Сначала надо попить баклажаны сверху, чтобы они так подрумянились, и только затем накрывать сыром. Если сразу это сделать, то баклажаны под вот этой сырной шапкой будут как вареные, а не подпеченные. Не то. А в моей духовке это займет где-то минут 15-20. Я пока сыр на него Взял два разных. Выбирает на свой вкус. какие нравится. Отлично И как только сверху баклажаны зарумянились Может крашки подсохли Кладем сверху сыр Отлично, начинка у нас полностью готова, как вы знаете, баклажан тоже подпеклись, так что как только сырная шапочка дойдет до кондиции, город садится за стол. Готово. Начну, конечно, с баклажана, потому что все у нас делалось ради баклажана. Так, вот этот вот кусанчик, смотрите, о, и сыр на нем подрумянился, он такой, знаете, похрустывает слегка. Хм, класс. Баклажан. Баклажан подпекся, подрумянился. Он не жирный, из-за того, что я его не заливал чудовищным количеством масла. Там только чуть-чуть вот этого ароматного, мелкого масла экстравержен. Оно слегка такое с горчинкой такой легкой. Классно. Баклажанчик слегка солноватый. Так, теперь с остальной начинкой делать пойдем. Картофельное пюре. И немного этого самого соуса. Класс. Нет, конечно, если сделать классический балаезом, Долго томить часа два, Но консистенция такая будет классная, густая Но так тоже очень здорово, очень здорово И да, вот здесь добавленный, в обычный бландец не добавляю сладкий перец, я его положил и не ошибся Он очень классный такой, создает вкус такой сладковато, свежий, классный может, может быть еще и зелень свежий положить, к примеру, петрушки нужно убить, было бы классно, я не сообразил Следующий основной, наверное, так и сделаю я не удержусь, я еще с поклажанчиками съеду, вот этого, с с большим количеством сыра. Обожаю, очень классная штука. Так вот название я еще не придумал. Предложить свое? Что-то такое непонятное. Короче, предлагайте название. Огромное спасибо, что посмотрели. Готовьте эту штуку, не пожалеете. Сыр выбирайте на свой вкус. Да, время в духовке. Мне часто пишут, что а, у мне не так в духовке. Все духовки разные. Вот у меня нижняя часть греется сильнее, чем верхняя. Я поэтому располагаю вот эту посудину с баклажанами очень близко к верхней решетке гриля. Вот у вас может по-другому работает. Смотрите на свою духовку. Поэтому я очень редко указываю время, только там, где уж точно со временем не ошибешься. Чаще всего на внешний вид говорю. Так вот здесь. Нужно класть сыр после того, как поверхность баклажанчиков сверху подрумянится. Если вы положите свою посуду баклажан внизу духовки, она вас никогда не подрумянится, они просто высохнут. Нужно располагать как можно ближе к решетке нагревающей, то есть к жартенам. Но при этом, конечно, заже следить надо. На этом позвольте всем прощаться. Напоминаю, по промокоду резко вы можете здорово сэкономить на ножах Самура на официальных сайтах. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока!